Вроде бы сдух <пост>? блин, Но я их понимаю. Знать бы зачем тебе это? Ой, лев! А чё насаили? Что? А чё насаили? Какаха летит из окна? А чё насаили? Я не помню слова Я что века как, Чтобы стать тогирам? О печаль ханя Байдан ханя Акуна Саиля Темгир и Пумгир Вот допустим Пумгир Он юным свиненком был Я юным свиненком был А потом он чахр выпил А потом тут Канализация взорвалась Акуна Саиля Тимгир и Пумгир Акуна Саиля Саиля Матата ты с вами Ты приемный! А!